«Стенограф жизни». Так называется новая книга о Марине Цветаевой. Цветаева вернулась в Россию в июне. С Пастернаком они увиделись только в конце октября 1939 года. Она приехала инкогнито. Да, переписка с Пастернаком давно разладилась, ее положение в СССР было птичьим, но одно дело осознание происходящего, другое – внутренняя невозможность принять такое положение вещей. Пастернак занялся устройством литературных дел Цветаевой, познакомил ее с сотрудниками Гослит из Дата, ей стали давать переводы. Но она жаждала от Бориса Леонидовича не щедрости богатого, а дружбы равного, как призналась она одному из собеседников. Ахматова. Ахматова сказала Исаи Бернину, «Марина поэт лучше меня». Наталья Ильиной Ахматова говорила, что у ранней Цветаевой было много бескусицы, не понимала ее любви к ростану, а, впрочем, добавила, сумела стать большим поэтом. Однажды Цветаева была названа Ахматовой мощным поэтом, а в коротком черновом наброске 59 -го года Ахматова назвала Цветаеву королевой. Сейчас, когда она вернулась в свою Москву такой королевой уже навсегда, тем самым посмертно Ахматова утвердила ее Цветаевскую избранность и даже чуть принизила себя, ведь двух королев не бывает.